Друзья, поговорим о личных местоимениях, а именно о лицах личных местоимений. Что у нас такое первое, второе и третье лицо личных местоимений? Вот, например, человек пробежал мимо меня. Человек – это он. Он – это третье лицо. Когда мы говорим о ком-то, то это третье лицо. Например, он, она, оно – это третье лицо. Ну, первое лицо – это я. Как говорится, всегда начинаем с самого себя любимого. Второе лицо — это «ты». Он, она, оно, они — третье лицо. Очень легко запомнить все, что на «о», — третье лицо. Как только третье лицо начинает участвовать в разговоре, например, она подошла, я к ней уже обращаюсь на «ты», то есть она уже для меня становится вторым лицом, потому что я стал к ней обращаться, и я называю ее на «ты». У местоимений, кроме категории лица, есть еще и категория числа. То есть все примеры, которые мы разобрали, все эти местоимения были в единственном числе. Но местоимения в первом, во втором и в третьем лице могут быть и во множественном числе. Так давайте разберем несколько примеров. Начнем как обычно, с себя. То есть я во множественном числе. Что это? Я, ты, он, она, мы, вы, они. Какой из них будет являться ответом? Да, вопрос немножечко на засыпку, так как он немного нелогичный. Как «я» может быть во множественном числе? Однако с точки зрения грамматики, «я» — это первое лицо, единственное число. То есть первое лицо во множественном числе, что это? То есть с точки зрения грамматики это, — это нормальный вопрос. Но как бы с точки зрения логики не совсем. Итак, я во множественном числе, что это? Итак, я во множественном числе – это мы, так как я плюс кто-то, например, я и моя подруга, я и моя семья. Е то есть, меня стало вдруг больше, и я стал мы, местоимением мы. Так разберем несколько других примеров, например, второе лицо. Нет, давайте сразу к третьему лицу, потому что у нас тут есть хороший пример люди это они если бы человек был один мы о нем бы сказали он или она а то вдруг э, к человеку подошел еще другой человек и вдруг его стало больше или же ее стало больше то есть местоимение в единственном числе он она во множественном числе это местоимение уже будет они то есть он плюс кто-то они, она плюс кто-то они или же оно плюс что-то они то же самое и со, со вторым лицом ты например если ты к тебе подойдет человек друг твой подруга член семьи и и вы уже вдвоем участвуете в, в разговоре со мной то в вас то, то есть тебя уже становится больше, и ты уже не ты, а ты уже вы. То есть ты во множественном числе – это вы. То есть второе лицо во множественном числе – это вы. Друзья, следует отдельно поговорить о таком местоимении, как вы. Вы – это второе лицо. Второе лицо – вы во множественном числе. Может у нас означать группу людей, несколько человек, а также может означать одного человека, но в уважительной форме. Например, вы профессор. Но в любом случае мы относимся к этому местоимению вы грамматически, как к множественному числу. А, почему? Потому что глагол сочетается с местоимением вы во множественном числе. Глагол во множественном числе получается. Ну, как бы. А, например, вы разговариваете один человек, уважаемый профессор, вы Разговариваете с группой э, студентов, со студентами. И вы, студенты, разговариваете, несколько человек, разговариваете с профессором. В любом случае и здесь разговариваете, и здесь разговариваете. То есть разницы нет. Глагол сочетается с местоимением «вы» во множественном числе. Поэтому относимся к этому местоимению как ко множественному числу. Также и в английском, когда мы будем э, рассматривать несколько примеров, то э, мы будем употреблять глагол или форму глагола э, во множественном числе. Итак, мы разобрались с лицами. Первое лицо, второе лицо, третье лицо в единственном и во множественном числе. Конечно, можно было бы и запомнить это в такой таблице. Но многие люди э, путаются в этой таблице, не знаю, как вам. В следующем уроке мы поговорим о таком понятии, как артикль. Артикль мы не изучали в школе э, на уроках русского языка, так как его в русском языке попросту нет. Оставайтесь с нами.